В свое время с супругой решили попробовать обратиться в компанию Землечист для проведения сложного проекта по демонтажу и последующему монтажу дорожки и парковки. Общей площадью 120 квадратных метров. Работы были организованы прекрасно. Онлайн утвердили предварительную смету. Инженеры приехали вовремя. Проект был реализован в установленные сроки. Соответственно все сложности по уклонам, по заливке, по соблюдению времени, материалов, наполнения парковки, подготовки, все было соблюдено. Цена не менялась в течение работ. Ребят просто профессионал. Мы очень рады, что обратились в компанию «Землечист».